Так-так-так, я сегодня знаю то, что Олег приезжает, поэтому мне надо срочно идти трансформироваться и обратиться на суперкота. Сколько дел? Сколько дел? Так, все, уходим, чтобы меня никто не потревожил. И теперь... Приветики. О, Олег! Привет! О, нет. Дики! Привет! Мне надо лет. Так. Я общался со собой. надеюсь, бражник не заполучил... а Пойдем поговорим с тобой. Все, что Это да, нет. Это талисман суперкота мне. не прощай, плак. Давай, торжествуй. Так, я тебе потом сделать. дам другой Один талисман. У да, ля -ля. Ля -ля. Ой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Ой, Прив... Привет, Олег. О, привет, мистер, Здравствуйте. О, привет, мистер Здравствуйте. Привет, Олег. Пойдем поговорим. О, привет, да. Ука да. Ука Мне, Мне кажется, я все знаю. Ну куда там сто два найдете? А, надеюсь, тебе ну, хорошо. Тебя укусило? Так, так все, Адам надежные руки, не переживай. Лично. Этот а, что я вот по новостям видел, какой-то появился злодей, вот вроде Клевер, да? У него mm -hmm. что ли шкатулка была, он что, с Бражником объединился? Да, он объединился, но Бражник уже прослал два талисмана. У меня есть план на сегодняшний день, как он еще просрет. Мы... Это нам нужен, нам нужен я примерно знаю, вас. кто является вам Бражником. Вам нужен змеи, чтобы он не смог ничто. Хорошо, то, что не может заставить использовать силу. Я знаю, кто Бражник. Знаешь? Да, я проследил за ним, и у него есть помощник, и он помогал, и он а, при мне трансформировался и вышел из одного дома. Трансформируйся, я жду тебя на крыше. Что? Трансформируйся, я жду тебя на крыше. А Откуда? Когда? Кто? Ты не... Иди сюда, подойди. МНЕ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ? Во что? Ты сейчас сказал мне трансформироваться в Суперкота? Нет. Ты сейчас так сказал? Я сказал, сказал что? чтобы Суперкот появился. Мне надо, чтобы Суперкот появился. Ладно, у меня уже проблемы со слухами. Я уже не понял, ладно. Всё, побегу ему отдавать. Дракон, не бегай тут. что-то. Давай, сухой, иди отдавай Суперкоту уже. И при не этого. С... Скажи, вот, за мной Дракон бегает. Дракон? Преследует. Будешь преследовать? Олега, чтобы Пусть. он передал талисман, получишь в лоб. Всё, всё, так, где а Баникс? Ни одного не вижу. Привет. Кут, где пропадала? А, там история... Без меня. Тебе... Так, мы сейчас должны достать талисман. Змеи. Я предполагаю, кто бражник. Это не Баникс мне не говорила. Я специально сказала, чтобы Аникс мне не говорила, кто такой мражник. А Будь я не возвращалась в возвращался. прошлое, чтобы это все узнать. Мне не интересно, меня наконец. -то... Я наконец-то. Дракон, ты меня бесишь. Я же сейчас тебе куток лиз в доме остазов. о засу... ну, мы тут Ой, пацаны? это что? Дракон сидит. Так, идем в дом мражника. Я уверен, что это он. кто? Хотя. О, кто мы... подозреваемый? Подозреваемый, мы сейчас к нему под идем патруль, патруль заварчен, с нами идешь патруль так, патруль проведем ничего нет да но мы идем к О, нему боже. прям давай, катар, можно катар? Ну да, все двери хорошо тогда пока Подожди. подождите секундочку я так давно не использовал талисман прям аж забыл. Аж забыл так погодите мне нужно кое-что проверить вот, тебя... Подождите, супер кот сейчас это. Поскольку а, мы вылываемся по-нормальному, наверное, вылаз... мы. Вылаз... Боже, это... я думал, кто-то сейчас Ай, Ой. Это Но вы это? не провалитесь, самое главное. Уйдите с этого дома. Хорошо, а, это что то другое. Вам надо сейчас. По одному, давайте. Прыгайте по одному. Вот, Кстати, вот, куда делся мистер Бобик? Он уехал жить, переехал в другой... Ой, здравствуйте. Мы тут не сломаем, нам надо... Вот, э, быстрее подпрыгай. Это... А это... Мы потом все Почти не можешь выпустить, Лука. Э -э Это вроде не мой не дом, не а что вы здесь забыли? А, мы в... там нечаянно проломили. <существ> Ты аккуратно. <существ> да, да хватит ходить тут, уйдите в край. Уйдите в, в край туда. Кот, давай, мы тебе все починим. Все, давай, катаклизмом. Носи эту дверь. Ой, залетаем. Ой. У него сын есть. Ты че балбес? Убирай. Куда это положить срочно куда-нибудь положить? Эй, что вы тут делаете? А этот сундук. Проверяем, не знаю, да, что здесь. Не а у вас пароль есть? О, здравствуйте, сын его. Мы вы его гости. Что? Мы гости. Мы гости. Мы он попросил, чтобы да. ему ремонт сделали. Да. Ремонт, мы, ремонт. Мы супергерои, которые ремонт делают. То что проверим. Так, давай катаклизмом. Если у тебя есть он? Да. Давай, давай. заряжай. Затем где-то Сын, ты чё? Закрывай за навеску. За навеску тут... Боже, Его сын зачем ты ты Так, направил? давай этот сундук. Сын, сын ты что? Ой, Ничего говядина. Иди где талисман? Нет. Я уверен, то, что он бражник, Он где-то прячет может, их. В он? Может нет. под этой штукой? Может, может дома. Тем домом. Ну, Только ты это всё почини потом. <связать> Чтобы не было подозрений. Ты идиот! <связать> <связать> что ты делаешь? <связать> Иди, Выйди из дома, идиот. Сын, сын, уходите. Уходите, мистер, уходи, сын. Уходи, уходи, быстрее, тебя дорогой. Тебя даже сын не любит. Потому что он напал. Ты балбис. Зачем ребенка бьёшь? Не знаю, вы потом все восстановите. Хорошо. Мы ничего а, не я знаю, как да, я забирал. сделаю. Там ничего нету. Супер шанс. Что? Так, мотыга. Да. что может, мне с Может, надо сплакать землю? А может быть... Стоп. Опа. А, опа. Сас. Ой, так. Да. Вы... Мы... Давай Где? сюда. Это Оно уже... здесь. Что? Оно что? тебе выпало. Опа. Посмотрите, как это висело. Это Мы даже не заметишь, его не... Надо, ловушку, такси... надо его подготовить дома. Дайте и... сюда талисман. Сын, отстань! А ты, ты чё, сына бьёшь совсем, Барик? Я его вырубить пытаюсь, чтобы он... Вот. Его вырвешь, сейчас, ты его вырубишь сейчас, он умрет. Он свидетель. Ты Его точно надо того. Да, я прости. потому прости. это... Прости, прости сын, потом потом сын я тебе сейчас А ну стой, Алла. Я лучше... <связываю> Дупой, Мне тоже надо все исправить я я вспомнил, Мой, Чудесный Я не могу его а? убить Меня сейчас сын убьет Что ты говоришь? Ничего, я все сделаю я Меня говорю, сына Что исправишь, ты говоришь? Я говорю, исправишь да. токня, Когда получишь всю шкатулку Сейчас нет смысла Он вернется и, всё... и расскажет ему А точно, вырубите его Потом ты я исправлю все Он такой какой-то Признавался. Народ ненавижу силу, на не силу суперкота. Давай да, я посмотрю. Брубить его от вас, сына, Давай. идиот. Спит, урак. Почему сын мощнее меня? что он такой бессмертный, я не могу понять. Почему сын мощнее меня? Мне такой же. Мне кажется, может мы просто обычный станокиборк-робот. Не с... знаю, <с>... может <с>... так. Две минуты надо вырубить его. Мне людей не действует это. Брубить его быстрее, у меня две кажется... минуты. Может, и его да, в ту ямочку положить? Нет. И работа, нет? нет. Бить, не бить его все вместе. Вместе мы приложим усилие и поднимем его. Да он мощнее бражника. Да реально. Даже его вот отец тупей, чем сын, наверное. Мне кажется, мы должны не бражника вот. бояться, а вот этого молокососа. Этот молокосос у нас всех вот. раздражит. Если мы... Дракон, он... давай, За свой вообще-то сейчас может нас забрать. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Я вот, не уверен, что это Я поем вообще. золотых яблок, это уже хорошо. Наконец-то я вернусь. Давай. Я не так, поем. Тупо, яблок. Э, э, Тупой яблок. Тупой сын. Тупо. Ой, что Тут, за... Кто что это? это? Кто, кто это? За дети? Там кто-то. Кто нам надо убить кто? его иди, по, иди нам помоги, сыну, Я могу подпишись его. Вот, я, я позвал брак. Он ненадолго. Все, пора исправлять все быстрей. А ну что, Чудесный, мистер Бак. Все, я все исправил. Мне надо бежать, у меня 10 секунд. А, мистер Бак, мистер Бак. Следить, но я не буду, так ушибить. Соня, я вообще в стрессе. Да, это ну снимали, пожалуйста. А я пожалуйста. Отдай все твои. Интересно, где находится наш брачник? Я как бы не за злодеев, и не за героев, ну ладно. Ну вот давай. Свинки да. много добра и позитива. Тебе такой добрый позитив. Вот да. Боже, Клевер. Отдай, да брал, пожалуйста, талисман, я пожалуйста. У него, у него не настоящий талисман, а настоящий талисман у А это просто так. Ты фариковый, я, я, я его, тебя верю. Его, я его, убью. его, его левые силы. Это его, его просто я левые силы. Я тебе верю. Тишина. Тишина. Какой? Талисман козла, который у меня есть, талисман собаки, талисман быка, и талисман петуха и талисман тигра. Ну, если не хочешь, то ладно, ухожу. Нет, сюда кайди. иди. Че, офигел? Вы так ко мне относитесь. Я вообще-то пришел задаваться. Вам талисманы Слушай, Этим, половина талисманов это не наши. Наши вот это только дракон. Ой, дракон, боже. Тигри. Да, вот я вам Ти... эти талисманы ваши хотела ей дать. Но вы так не ты, давай, нет, ты сюда гони их. Вы даже, пожалуйста, не попросите. Какие у вас супергерои? Пожалуйста. Я, я... Слышь, пожалуйста, ты нам жизнь испортил. Я тебе тысячу раз сказал, пожалуйста. Ну, ты спёр талисманы. Ты, ты спёр талисманы у, мист... у мастера Фу. Ну спёр и спёр. Ну, с кем не бывает. С кем не бывает? А теперь ты хочешь им вер... нам вернуть Еще сказать, чтобы мы тебе сказали спа... пожалуйста. Ты офигел? Ты не хочешь извиниться перед мастером Фу? Ну я же не причинил ему никакого вреда. Если, Если бы я был как вражник, я бы Ты украл талисманы. Это уже вред. Еще и... мне надо вернуть талисман Тогда... вот, этот, вот этот вот талисман этому говну. А, бражника. Мы, кстати, его походу сегодня раскрыли. Мы примерно знаем, кто он уже. Если ты про тот, кто живет там в том подвале, хочешь, я тебе снег Что? Я так и знала. Я у него талисман спер. Так знал, и знал, он, что это он... он. Так, ну мы ему подготовим так. ловушку мед. А ничего не не хочешь забрать, пожалуйста. Ну. Дай а, мне да, да. Да. Я а, давай. Я мистеру бабу дала. Скажи, да, мистеру бабу. тогда вот, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Только не трогай, не, не нажимай на те кнопочки, и то ли это, это само уничтожение. А, не надо мастеру фодать. Да. Все, пока. И ты, ты сможешь там объединиться с петухом, наверное. Так, вас... хорошо. Ладно, все. Пойду отдавать талисман говно. Хотя можно было и вам дать, но вы раз таки... Не Ой, не давай. Да, дай этому говно. Нам скучно что? будет без этого говна. но мы будем знать, это кто да. это говно. А, там талисман вообще от поколения в поколение Стоп. передается. А где мастер-фу? Можно спросить? Не мастер-фу. мастер, -фу. мастер -фу. Ладно, пришлось время, потому что сейчас эффект талисманов разложится. Ладно. Mm. <со -хом> Ладно, покладу <со -хом> вот сюда пока что, кисть заберу, это заберу, и вот так вот их пока положу, там <со -хом> я сейчас, наверное, <со -хом> где-то спрятался. -то Пойду -пойду а, точно, ребята, ребята. А Может, что -то что -то ли? Люди, где трансформации встретимся, все возле фонтана. Не супергерой, Супергероев не касается. Мне кое-что передал месье Дамокл. Прекрасно. Так. Так, какой-то новенький. Так, вот. Короче, месье Дамокл мне передал 16 билетов в летний лагерь. В летний летний лагерь. Раг... лагерь. У меня да. носки счастливых нет. Ну как, а вдруг там какая-нибудь классная девка будет? А я не надел новые носки, новые шорты, трусы, футболку и очки. Я с вами хочу в летний лагерь. Раз, раздай, там 16 билетов, должно всем по идее хватить. Летний лагерь. На. Да. На. Видимо, пьяный. Да нет, все правильно написано. Да короче, билет, билет забыл себе взять. Билет в летний лагерь. Uh -huh. На, все вроде всем раздавал. Ну, да, Тебе дал? Да, дал. А тебе дал? дал? А тебе дал? Да, да дал. А погоди, есть еще же оставь билет, потому что есть еще к тех, которые нету. А, да, их же сейчас там нет. тот балбес, который там живет еще и Вика. Вика вот. еще, да, ей тоже надо. Еще mm -hmm. два балбеса, которые. А, которые Маринет это надо посадят. дать, вдруг она поедет. Хотя да, вдруг... Марина... Но, мне кажется, Марина уже в лагере, она. Ее, наверное, уже давно отправили. Кстати, ты слышал? Ты слышал отряд? Чё слышал? Вот там, видишь, вот старая моя квартира. В да. ней сделали, короче, художку. Там теперь можно приходить рисовать что-то. О, петь. Прикольно, прикольно. Даже можно Ой, деревья там кто-то выращивает уже. Привет. Ребята, вы тоже собираетесь в летний лагерь? Вообще-то все собираются в летний лагерь. Okay. О, привет, Маринет. На Маринет, кстати, билет тем. Спасибо. Смотри, Марина пришла. Ее, видимо, не отправили в лагерь. Привет, вот тебе тоже летний лагерь. Нет, хотя иди нафиг. Так, Адриан, пойдем посмотрим, что у меня там. Ну, пойдем, пойдем. А где я художка? Я а, не помню. Иди, идите за мной, кто, кто не знает. Художка! Может, Вау! Там я не знаю, только что сделали. Смотрите, как круто здесь. Моя дуга. Там я не знаю, ты что еще делали, ее вроде еще даже до сих ты пор не обустроили, только поставили самое основное. Стоп, там а на каком этаже, этаже у тебя? Это ну, на каком-то четвертом, что ли? Ко что? мне идите. Да, тут... тут... Тут, видимо, осталось да. что рисовать, потом да. сидеть. Да, а на там растения. Огороды. А что это за бред? Что здесь Антонио за бред? Вы что, молдейцы? Может, здесь Антонио рышь? Они тут... Они тут не будут. А, ну. Тут сына, а это? Альтоня а... может учился? Тут растения. Ладно. Так надо их садить, а не деревья. Ой, а это что? Это типа караоке? Да. Р, Д, Ш. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Эй, меня еще будут дальше... доделать второй этаж, тут очень громкое шумоподавление, поэтому там не будет слышно, не мешать людям. Ага, ну, хорошо. Да, ну надеюсь. так, прикольно, прикольно. О, привет, да. стой. На. Поедешь, с нами в лагерь. А почему Едешь. билет напишет, а почему не билет? Говорю, да, мокал пухой бух, писал это. Ладно. А может это билет в психушку? Реально, может в... Это он по не может такой написать? Да. Он может написать нам... Написал билет в лагерь, а поедем в... к дедушке Горены. Ой, как его Косе зовут? Ой, ой, я помню этого детства. Огороды садить. Тони. Это случайно не папа Антони. Или к Антонио нас отправит? Ну нафиг. Вы слышали, что ставил вас с этим? Да, как его? Кошарчик звали? Его Антонио забрал. Его Антонио забрал. Да. А что? А вы что билет потеряли? У меня два билета. Кому подарить? Это сейчас не знаю. Здравствуйте, Том. Кто билет потерял? А, это южный, видимо. Ладно смотрю лестницу передам передам передам передам Вообще-то передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам передам так, вы что лазите, по шкафчикам? шкафчиком? Ну-ка, не лазить. Да, Так, а ты видел, как переделали комнату Вики? А, да, вроде мне она скидывала фотки. Мы же с ней братья и сёстры. Свет. Да. Не, мою комнату, не Мою комнату, если докажут, как более-менее, что переменили. <связь> или... Да, переделали. Пойдёмте, разрешай в комнату мою зайти посмотреть. Да. Ты мне показывай. Она Привет. стала красивенькой. Он Розовенькая, розово-ферененькая, такой розово трупурный. Так, вот сюда вам нельзя, я тут кнопочку эту сломаю. Да, да, да. Вообще, они там до сих пор. Эти И тут балкончик, наконец Да, конечно, Я балкон сделал на вид, на мою кухню и на бассейн. О, стоит это, Марифу, Марианна. Марианна. Увы, ей приходится скрываться, потому вот, что он вот. преступник, опасный преступник. Еды у меня в холодильнике нету, и толком тут ничего нету. Ты не бомж, там. понятно. Как и все. Я обычно ем на кухне. РДШ. -а. РДШ. -а. Понятно, ну можем у меня, у меня Но тут, тут я... есть тортики маковые, говядь по итальянски да. У меня, кстати, я сегодня сходил, у меня было денег вообще ноль, потому что я все на лекарства потратил у человека, который заболел. И у меня сейчас ровно 37 тысяч. А 37 у меня ровно 4 тысячи осталось. А, я, а кстати, я еще прибыль я не собиралась в магазине. Ой да, и я там не работал. Я, я сегодня не забирал с ресторана прибыль. Я, я уже знаю. забыл, что я там работаю на самом деле. Так, а мне это нет, выкинуть. Нет! Это запас был Все, все. Кто ты вну... выкинул? Двери. Двери. Двери? Это Нет. мне надо было для гениального. Так, вот это мне не надо. Мне нужно выкинуть. Нет, хотя вот. мне надо. Я тоже выкину пластинку, кому подарить. А мне кажется, Выкинь что кот, её. Стал кот. Мне кажется, это Он покрасился, он в Ой, парикмахерскую я тут ещё... сходил. Здесь выкинул. А ч, перекраситься, но думаю, вот этом. Он отходил в парикмахерскую, подстри... подстригся. И у тебя стыдная... шокер, чопер, джокер, это у него, шокер. это, ободок для собак. Ошейник. Ошейник для собак. Но он кот. Кстати, ты слышал, Бобик-то переехал. Да, меня. ну да, и пусть да. едет. Мой был. Был. Пусть... Был да, да. всплыл, да, ага. тем, Теперь денег, это дом Луки учитель, а, а мы там везде злые. Можем, да, так, все равно все. все. все Пойдемте Присо. посидим у меня, тут, почилим, побеседуем, да, поговорим. Да, наконец-то. Я вам расскажу такую историю. Короче, мой друг, у которого я был всю эту неделю, заболел ангиной.